Ну что, 19.00. Добрый вечер, дорогие Добрый. друзья. Добрый вечер, наши замечательные гости. Добрый вечер, наши несколько человек, наших студентов, которые решили поддержать нас в этот тяжелый момент. Почему тяжелый момент? Потому что сейчас такая страна, понимаете, каждый день идут защиты дипломов, и мы все находимся на передовой буквально, понимаете. Но защиты радует, надо сказать. Несколько слов. Несколько слов скажу про наш сегодняшний день. Вообще-то раньше, по нашей традиции, вот эти вот летние дни открытых дверей проходили у нас ну, в абсолютно таком, знаете, в рабочем режиме. И, по сути дела, были ответами на вопросы, которые у наших абитуриентов к этому моменту должны были сформироваться, понимаете. Поскольку мы находимся в режиме онлайн, Совершенно непонятно настроение и качество нашей аудитории. Поэтому мы готовы к любому, так сказать, сценарию разворачивающихся событий. Давайте я скажу только, может быть, несколько вводных слов и попробую запустить клич такой же, дескать. Давайте, товарищи, вопросы ваши. Вот замечательная Галина из Екатеринбурга вот уже начала говорить об этом. Вот прямо мы ей первое предоставим слово, Галин. Вы готовы? Сейчас я две минуточки поговорю буквально. Просто скажу, где вы. И что мы что собой представляем, и дальше прям будем задавать вопросы, а мы будем на них отвечать. А если потребуется, то будем отвечать развернуто. Итак, если можно так выразиться, у нас сегодня день открытых дверей. Звучит, конечно, издевательски, так сумарон, день открытых дверей онлайн. Двери наши фи физически, понимаете, закрыты, студентов не пускают в академию, но сердца наши открыты. Правильно я говорю, товарищи? Верно. Правильно говорю. Сердца наши открыты. Если, если открытые сердца, мы вам так сказать, сейчас попытаемся оттранслировать. Вы пришли в Академию народного хозяйства и государственной службы, в Российскую государственную академию народного хозяйства и государственную службу при президенте Российской Федерации или по-другому, кратенько так, в президентскую академию, которая является одним из крупнейших образовательных заведений Европы. В Институт бизнеса и делового администрирования, одна из крупнейших структур этой самой президентской академии, которая, ну что, известно своей, так сказать, продвинуть, в вот, части международности, значит, мы являемся, институт бизнеса, не академия в целом, а мы являемся самой международной бизнес-школой на территории Российской Федерации, то есть еще более международной, чем наша... Уважаемые друзья и коллеги из МГИМО, которые, казалось бы, всю свою жизнь строят на, так сказать, связях за рубежом, более международные, чем РУДН, университет дружбы народов, который тоже, казалось бы, без международных контактов, так сказать, непредставим. А у нас больше всех партнеров, у нас, ну, имеется в виду, конечно, пропорционально, так сказать, нашему размеру, в общем, мы такой, понимаете, маленький бутик на пространстве образования, в том числе международного образования, и это выражается в количестве наших зарубежных партнеров, в количестве наших студентов, которые учатся за рубежом по программе двойного диплома или по обменным программам, и по количеству студентов иностранных, которые приезжают учиться к нам. Об этом, может быть, подробнее расскажут потом ребята. В принципе, вся эта информация есть на сайте. И... В общем, стилистика проведения нами дней открытых дверей заключается в том, чтобы оттранслировать вам какие-то эмоции, какие-то впечатления, потому что вся смысловая содержательная информация, она в открытом доступе, все это можно посмотреть. И мы рассчитываем на то, что вы все это уже видели, но у вас, может быть, остались какие-то дополнительные вопросы. И поэтому вот сейчас я бросаю клич в нашей уважаемой аудитории. Господа, какие у вас сложились вопросы? В части нашего факультета, нашего института, нашей академии поступление к нам. Пожалуйста, не стесняйтесь. Галина, вам слово. Но я в апреле у вас проходила повышение квалификации, я к вам приезжала по программе вовлечения горожан. И тот формат, который, и ту информацию, которую нам предоставили, конечно, он меня очень безумно заинтересовал. То есть как на практике реализуются теоретически, как говорится, материалы, это, конечно, мне очень понравилось. И как бы я бы хотела бы принимать дальше какую-то возможность в обучении в, в рангсе. Как бы, вот, в принципе, вот. Вы хотите обучать или учиться, Галина? Учиться, но если бы потом бы и обучать, <связать> и тоже бы не отказалась. Так, а вам не поздно учиться на бакалавриате, Галина, после того, как вы прошли программу дополнительного профессионального образования? <связать> не знаю, <связать> не думаю, не знаю. Значит, вот факультет международного бизнеса и делового администрирования, деканом которого я являюсь, реализует mm -hmm. две... Программа бакалавриата по направлениям. Менеджмент, профиль uh -huh. международный менеджмент и управление персоналом, профиль управления человеческими ресурсами в международном бизнесе. Uh -huh. Вот у нас такая, знаете, двойные, ну не двойные, у нас, наши родители, наши истоки. У нас, так сказать, два корня. Наш первый корень – это МГИМО, потому что мы стартовали в свое время, а именно 33 года назад, понимаете, как школу международного бизнеса МГИМО. После чего, набрав большие обороты, которые, с которыми МГИМО не готова была мириться, перешли под эгиду Академии народного хозяйства. И отсюда две наших, так сказать, главных установки, две несущих конструкции. Это ориентация на подготовку управленческих кадров, Высокого уровня подготовку топов или предпринимателей, которые потом выходят в топы, ну, по крайней мере не застывают на стадии стартапа, а идут дальше в малый, в средний и большой бизнес. И наши международные контакты, международные составляющие. Потому что в сегодняшнем глобальном мире любой практический бизнес является международным в той или иной степени. Вот это наша, так сказать, наша позиция, наша концепция, наш фундамент, на котором мы строим свои программы. Безусловно, мы практика практикоориентированы. Я скажу больше. Про, практику, про практическую ориентацию сейчас только лениво не говорит. Сейчас понимают, что, так сказать, такое классическое гимназическое образование, оно не очень востребовано. Мы больше... Больше в каком плане? Я не знаю других бакалаврских программ, которые реализовывали программу бизнес-образования. В общем, не так давно на самом деле бизнес-образование переместилось на, так сказать, ступеньку высшего образования. Раньше это было прерогативой того, что называется дополнительное профессиональное образование, которое реализовывалось на программах MBA, экзеков всех и так далее. Но вот прогрессивное человечество, я имею в виду бизнес-сообщество, понимает, что чем раньше будет бизнес мышления сформировано у людей, тем они эффективнее будут в своей деятельности, в своей жизни. И поэтому мы действительно реализуем именно бизнес-образование на этапе бакалаврской подготовки. И бизнес-образование, в отличие от образования академического, отличается, наверное, ну что, двумя моментами. Двумя моментами. Оно не является узкоспециализированным, мы готовим, если хотите, специалиста, ну, специалиста широкого профиля, да, который может работать в любой отрасли и в любом управленческом и бизнес-функционале. То есть не привязка к какой-то одной узкой, э, узкой, инструментально ограниченной области, понимаете, значит, наши выпускники работают и в финансах, и в маркетинге, и в рекламе, и в производстве, и в продажах, и в и в банках, и в большой четверке, и консультируют, и свои дела открывают. То есть в очень широком диапазоне они работают, не говорю уже об отраслевой специфике. Это одна сторона бизнес-образования. А другая сторона связана с тем, что мы, безусловно, ориентированы на создание таких условий, чтобы формировалась личность, доверяющая себе. Что такое личность и человек, доверяющий себе? Человек способный действовать самостоятельно. Способны принимать самостоятельные решения, брать на себя ответственность, способны к самоорганизации, к самомотивации и, соответственно, благодаря этому, к тому, чтобы организовывать других и мотивировать других тоже. Вот два момента. Широта охвата, понимаете, инструментария и отраслей, и областей менеджмента и, безусловное доверие к себе как основа. Ну, ни одно самостоятельное решение невозможно без того, чтобы доверять себе. Я не говорю о такой пошлой обывательской самоуверенности, когда человек надувает чуть, и говорит, а я могу, а я могу. Нет, не так. Глубинное доверие себе, которое базируется на хорошем глубоком образовании и на практическом опыте применения уже собственных способностей, для чего мы создаем условия. Вот, Где продолжать или, да. Галина, да, да, да. продолжать, да? Я хорошо. даже уже сразу отвечу, что да, обучаться никогда не поздно. Ага, хорошо, приходите, пожалуйста, на бакалавриат. А то хотите, у нас магистратура есть тоже. У нас вообще институт бизнеса реализует всю вообще по линейку программ. Да? Бакалавриат, mm -hmm. начиная через магистратуру, через MBA, MBA executive MBA и DBA, доктор бизнес администрирования, аспирантуры, ну и дальше действительно всю жизнь. Как говорят так, что в академию... Придешь, уже можно из нее до конца жизни не выходить, потому что в хорошем случае заканчивается обучение самостоятельно, и значит, начинают люди претендовать на то, чтобы обучать других, и не только претендовать, но и с удовольствием это так сказать, реализовывать. Да. Так вот, пожалуйста, просто сейчас у меня вот это все горячо, понимаете, я про это готова сейчас много говорить, вы меня остановите, если что, покажете. Латалья проконтролируйте меня, чтобы я не разошлась чрезмерно. Значит, вот в этом году мы поставили достаточно жесткие условия для нашего выпускного курса. А именно, чтобы выпускные квалификационные работы, ну дипломы, так сказать, поставили, да, чтобы они были в абсолютно непосредственной связи с реальным бизнесом. Из чего мы исходим? Из того, что вот наш выпускник, он приходит работать или в корпорацию, или он выходит на свободный рынок. Что он должен уметь делать? Он должен уметь решать задачи, которые ему подкладывают или жизнь, или ставит руководство, или он сам находит задачи, которые нужно решать. То есть вот не такие обтекаемые темы, как, например, пути совершенствования ничего ведь очень хорошего и доведения его до самого лучшего. Понимаете, это как бы ни о чем. Понимаете, Это когда разговоры вокруг и около. Большинство работ сегодняшних наших выпускников посвящено решению задач реального бизнеса, которые ставят реальный бизнес, реальные бизнесмены. Мы работаем с компаниями. Понимаете, компании тоже не, не, не, не с большим удовольствием. Их надо уговорить компании, потому что связываться со студентами, давать им материалы, раскрывать коммерческие тайны. Это надо, понимаете, иметь горячее желание. Но это желание нужно возбудить у наших партнеров. Поэтому, конечно, среди заказчиков, так сказать, наших работ наши выпускники в большом количестве, которые, как я говорю, от нас не уходят в той или иной форме. Понимаете, у нас и преподают наши выпускники, и сотрудничают с нами наши выпускники. И поскольку мы все, так сказать, они все ну и мы все как бы из одного гнезда, люди одной волны, говорящие на одном языке, стороны друг друга друг, друга, друг другом оказываются довольны. В общем, понимаете, нынешние дипломы это практически проекты, которые отвечают на вопросы реального бизнеса, которые решают задачи, поставленные реальным бизнесом. И это не, так сказать, красивые слова, вот это факт, это реальность. И на защитах у нас сидят тоже представители реального бизнеса, которые оценивают вот эти проекты тем или иным образом. И в лучшем случае делают предложение нашим студентам продолжить сотрудничество, так сказать, на другой уже не учебной, а вполне рабочей основе. И это как бы результат вот всех методов, которые вот я адресую сейчас к нашим студентам, которые здесь находятся, да? Они могут быть незаметны, потому что стилистика бизнес-образования складывается, может быть, из маленьких каких-то вещей, из каких-то нюансов. Ну, или не нюансов, но и из нюансов тоже, понимаете? Потому что вот программа, учебная программа, мы даем такое количество дисциплин, которых не дает никто. В нашем в этом самом транскрипте, который раньше назывался «вкладыш к диплому», дисциплин больше, чем… Больше, чем где-либо в России. Вот зачем это делается? А за что мы ориентируем наших студентов на многообразие жизни, на понимание того, что в жизни много разных аспектов. Пытаемся структурировать жизнь и показать вот эти разные аспекты в рамках небольших курсов. Да? Но научись ребят говорить на одном языке с представителями вот этих самых узких аспектов. Надо им в жизни это будет, вспомнят, знают, на каком языке поставить задачу, как договориться с айтишником, как проконтролировать бухгалтера, как создать стратегию, написать стратегию, как исследовать конкурентов, как проводить бенчмаркинг, как продать слона на Северном полюсе. Они тоже это знают, понимаете, То есть знают, какими словами надо еще раз общаться с более узкими специалистами. Вот, понимаете, в чем специфика бизнес-образования? Вот сейчас, не знаю, практически во всех серьезных вузах есть управленческие факультеты. Но разработчики этих управленческих программ понимают, может быть, не всегда одно и то же под тем, что такое управление. Ну, скажем, высшая школа, она готовит больше исследователей, аналитиков. МГУ, университет, моя альбоматор, да, там тоже есть факультет управления. Они тоже у них крен в исследовательские работы, понимаете? То есть очень многие любят, так сказать, поставить проблему, исследовать ее и сказать, что вот есть проблема. Подлинное бизнес-образование ориентировано на то, чтобы эти проблемы решать. Вот кто-то создает проблему, кто-то их как бы э, мучается, смотрит на них с разных сторон, а наши ребята видят проблему, понимают и знают, как к ней подступиться. То есть, понимаете, мы готовим ребят, которых образование, глубокое образование и фундаментальное образование не лишает дееспособности благодаря довериям. Вот можно много знать и все. И замереть в бездействии, потому что ну, потому что, ну как я могу пофигнуть на что-то? Как я могу сделать шаг туда, когда туда нельзя? Как я могу пойти туда, когда туда никто не ходил? Наши могут, наши идут. И у них получается. У них получается. И я была чрезвычайно горда, получив кстати, коллеги мои коллеги, из моих коллег, кроме Натальи Эдуарда, сейчас скажу, Наташа, там чаты пошли. Значит, председателем этой самой аттестационной комиссии, которая принимает за, защиту дипломов и так далее, обязательно должен быть человек посторонний, то есть, который у нас не работает, не преподает и так далее. У нас долгая. Время была профессор, доктор экономических наук, завкафедрой маркетинга и менеджмента МГИМО. Потом на какое-то время в силу технических причин мы прервались, год четыре она, три года сама не работала. Вот она посидела на наших защитах и мне было очень приятно, что она сказала, что у нас такого нет, у них такого нет у нас есть, что ребята очень сильные, что работа чрезвычайно интересная, и самое главное, что вот за эти три года, что мы не виделись, она констатировала динамику, положительную динамику о том, что работа стали еще более серьезными, еще более э, крутыми, еще более реалистичными. В общем, я получила хорошую отметку, потому что это, и моя заслуга в этом, наверное, тоже как-то есть. Вот. Вот как-то так. Это я говорю про специфику образования, которое получают наши специалисты. Так, готовы ли еще вопросы в аудитории? Кто готов задать вопросы? Добрый день, простите, пожалуйста, слышно? Слышно прекрасно, Натасия. Я даже сейчас видео включу. Здравствуйте. Здравствуйте, рада вас видеть. Я мама абитуриента, который к вам рвется, потому что очень много детей и друзей у вас учатся, конкретно на ИБДА, конкретно на международном менеджменте, очень ребята довольны, кто-то уезжает уже за границу и так далее на второй диплом. У меня, честно говоря, технические вопросы, больше не про образование, а про вот сейчас момент вот этот вот подачи поступлений конкурсов. У вас с завтрашнего дня открывается прием документов, но я правильно понимаю, что... Поскольку у ребят аттестаты выдаются 25 числа, соответственно, те ребята, у которых пока аттестаты нет на руках, вам подать документы не нужно, подавать им не нужно, правильно? Конечно, да. нет. И более того, я бы не советовала подавать до, до результатов ЕГЭ. И а ЕГЭ. я так понимаю, ЕГЭ. что числа 7 или 6 июля будет объявлены результаты по, Англи... ну, по иностранному. Да, да, да. Вот да. В вот тот момент и нужно, да, да. Потому что, что все понять? равно потребуют эти сведения, а без паспорта и без аттестата, конечно же, невозможно даже начать заявление. Uh -huh, uh -huh. Понятно. И второй вопрос. У вас, в принципе, довольно понятно, на сайте опубликованы баллы проходные по договору и по бюджету на все факультеты и все направления, Вопрос такой, если набирается, поступает ребенок на платное, на контракт, скорее всего, если набирается баллов меньше по какому-либо предмету, возможно ли, в принципе, зачисление во вторую или третью волну? Нет, волна одна у нас. У вас, у вас одна волна, которая вот да, начинает? Да, да. Приказ да. будет оформлен 27 августа. Один, одна волна у нас будет, да? Ну, мы же говорим про договор. Да. На договоре одна волна идет зачисление, одна волна на в этом году на бюджет и одна волна на договор. На договор всегда одна волна. А, понятно. И, наверное, последний вопрос, то есть если ребенок прошел по там, проходным баллам на договор, но я так понимаю, что мы просто первый раз поступаем, поэтому есть какие-то рейтинги, он там себя видит в списке mm -hmm. под каким-то номером, а дальше, в принципе, если он прошел по баллам, он может приехать, он должен вам отправить согласие как-то на зачисление, как то происходит, или приехать с документами, да, но только не надо ждать долго. Если вы видите, что баллов да. у, у сына или у дочери недостаточно для да. поступления на бюджет, то можно будет, если вы проходите по тем э, минимальным значениям, но э, вы обратите внимание, минимальные значения указаны, там 45, 50 и 39, математика, да. но в совокупности в сумме должно быть не менее 170. Угу. Mm -hmm. Для угу. поступления на договор. Хорошо, это про договор. Если, если эту цифру вы преодолели, этот порог, то можно будет звонить в деканат, там телефоны указаны и нашего деканата, и мой и мобильный, можно будет уже говорить на предмет договора. Но пройти предварительно, конечно, тестирование по английскому языку, возможно, собеседование с деканом Ириной угу. Владимировной угу. и начать оформ... оформлять договор. А позвольте, я представлю Хорошо. вас, Наталья Эдуардовна. Анастасия, одну секундочку, вот Наталья Эдуардовна, это человек, по да. которому, ну, как сказать, это главный акушер каната. Да. она принимает роды, угу. принимает я, я, я народившихся я, я студентов, на это, я, я... да, сопровождает <с их в течение четырех лет и в конечном счете, то есть ведет всю документацию, там, договоры, разговоры с родителями, контролирует успеваемость, в общем, она, так сказать, на страже стоит, вы ее запомните, пожалуйста, в лицо, да, Хорошо. Лучше, конечно, вам часто слышите ее голос, потому что часто слышат ее голос. Ну, нехорошо. Ирина Владимировна, я ей по хорошим поводам звоню. Она по хорошим поводам тоже звонит. В общем, Наталья Эдуардовна, вот, запомните ее, пожалуйста, потому что мне предстоит много общих дел. Раздельчик И... или мальчик, скажите, пожалуйста, Анастасия. Мальчик, молодой человек. Очень хорошо. Ну, ждем да. у вас. Ждем вас. Так что Спасибо. вы не ждите ждем? окончания. Да. А вы не этих ждите, фрук. а мы вас ждем. Да. Да, да, да, да. Звоните, звоните и будем решать уже. Хорошо. Вопрос. Ну, ждем тогда результатов ЕГЭ, и, соответственно, да. уже после этого. Спасибо вам большое. Тогда да. До встречи, это, Спасибо. Слово следующему предоставляю. Наталья Дорна, Может быть, вы сейчас вот тогда скажете основные шаги вот при оформлении документов? Вот с чего начинать людям? Ну вот вчера мы получили приказ о том, что как вы поняли, наверное, то, что в стране это творится в стране. Мы переходим на онлайн, переходим на онлайн да, подачу документов. Самое главное вам сейчас начать оформление анкеты и заявления. Ну, там никаких Ирина Владимировна шагов нет. Я, как только заявление будет подано, мы увидим, мы примем, ну, приемная подкомиссия, мы принимаем, и, соответственно, уже абитуриент, родители видите, что мы под, это, приняли заявление, и уже можно будет начинать разговоры телефонные. Как вот, я, я, я рассказываю просто по опыту прошлого года, так как он у нас был впервые. Ну вот в основном все вопросы решались по телефону угу. по телефону мы заключали договор вы можете и на сайте оформить подать заявку на договор мы увидим мы попросим в ответном письме данные контрагента. Студента, соответственно, готовим э, проект договора, высылаем вам на ознакомление, на ознакомление, если все в порядке, если вас устраивают условия договора, э, вы даете отмашку, подписываем, мы оформляем с нашей стороны, вы э, присылаете нам скан э, последней страницы. Центр, это уже сложно, это уже это уже это такая посветность, которую не запоминаешь. Вот ну, так, шок, самое шок. Главное, заполняется да, сейчас заполняется анкета и заявление. В заявлении вы выбираете направление менеджмента. Будет, вам будет доступно довольно много факультетов, потому что почти каждый факультет занимается этим направлением. Менеджмент, управление персоналом только мы и ну, другой факультет в Академии, второй и вы выбираете институт, даже не институт бизнеса, вы выбираете программу международный менеджмент, и вам откроется институт бизнеса. Либо, либо вы когда выбираете направление менеджмент, в этом году мы отдельно, не в совокупности выступаем, институт бизнеса выбираете, и мы, мы сразу же увидим ваше поданное заявление и будем его принимать. Самое главное, не ошибайтесь в ЕГЭ, не ошибайтесь в данных, паспортных, э -э аттестата. Вот. Все будет Значит, я хочу от себя добавить, вот сначала отвечу на вопрос, что такое тестирование по английскому языку. Это рабочая процедура абсолютно, необходима для того, чтобы распределение ребят по группам было бы корректным. То есть, чтобы каждый попал в группу соответствующего уровня, чтобы от них не тормозить, а других не убивать завышенными требованиями. В рабочем порядке будет назначено время, когда с нашими англичанками поговорить. Еще раз, результаты этого тестирования не влияют на прием никаким образом. Ну, собственно, как и собеседование с деканом. То есть мы работаем абсолютно в полном соответствии с российским законодательством, согласно которому поступление осуществляется на основании результатов единого государственного экзамена. Это вот так называется. Еще хотела бы добавить по поводу подачи документов. Имеет смысл сразу писать, что вы идете и на бюджет, и на договор. То есть, если у вас есть сомнение, что вы поступите или не поступите на бюджет, но вы рассматриваете возможность договорного обучения, лучше сразу это в анкете. Указывать. Потому что бывают случаи, что человек не проходит на бюджет, а потом начинается беготня по всем кабинетам с тем, чтобы его зафиксировали как президента на договорное место. Вот так. Значит, пока я не, не вижу вопрос, или не вижу да. Меня слышно? Да, Егор, да? И, И, Ирина Владимировна, это да. вот папа Даша Антипиной. Угу. У меня вопрос. Уделите, пожалуйста, несколько минут будущим абитуриентам. Да. А вот мы уже несколько раз смотрим за презентациями. Закончили восьмой класс, вот поступаем в девятый. Два вопроса. А как лучше готовиться, чтобы после одиннадцатого поступить? Стоит ли идти в какой-то колледж специальный? Каким предметом уделять внимание? И второй вопрос: вот частная Всероссийская Олимпиада школьников по праву. А дает ли победители этой Олимпиады какое-то вот дополнительное преимущество или ну, для поступления в институт? Олимпиада по праву не совсем наш профиль. Так. Не совсем наш профиль, поэтому вряд ли это значит, добавляет вам каких-то очков при поступлении к нам что, как надо к нам готовиться? Ну, конечно, желательно, чтобы значит, язык был у вас в хорошем состоянии. Мы, конечно, язык учим и учим сильно, но хорошо к нам приходить с хорошим уровнем, понимаете? Год от года вот тот стартовый уровень, с которым мы принимаем, растет. 20 лет назад, 20 лет назад, да, 20 лет назад у нас еще были группы нулевые, то есть когда люди приходили вообще без английского. Вот уже последних лет пять у нас нулевых на групп нету. Какой даже больше? Наталья не дайте собрать. Да, да, да. Давно уже у нас нет нулевых на групп. Значит, ну да, обратите внимание, конечно, на профильные дисциплины, но папа Антипина и Даша, пожалуйста, помимо того, что ребенок уделяет внимание, и вы уделяете внимание этому пресловутому ЕГЭ, пускай девочка читает книжки, пускай она нарабатывает, понимаете, какие-то культурные мускулы. Это очень важно, поверьте, это очень важно, потому что это значит, тот, тот фундамент личности будущего бизнесмена, на котором вот наше образование такие корни хорошие пускает, понимаете, и результат будет блестящий. Я ответил на ваш вопрос. Последний вопрос. Надо ли в какой-то колледж стремиться, который вот при ранг там находится, есть ли такой? Или достаточно вот общего образования? Такой колледж есть, он дает какие-то... Какие какие-то при, при успешном завершении этого колледжа какие-то дополнительные баллы начисляются? Нет, не начисляются. Да, ну, спитка, ну, спитка. да положение, положение академическое, оно тоже размещено на сайте. Кстати, и Олимпиады там тоже все отражены. Вы можете познакомиться, время есть. И, и также там... Положение о снижении стоимости образовательных услуг. И там есть такой пункт о том, что закончившим колледж, ну, еще, еще господи, главное, мне кажется, на мой взгляд, преимущество это то, что вы сдаете наши вступительные испытания. Вы не сдаете ЕГЭ, а сдаете наши вступительные испытания. И выпускникам колледжа, но ну, опять-таки, если вы успешно его закончили, то дается тоже какая-то стипка на первый год это все отражено в положении оно на сайте размещено я понял спасибо большое спасибо спасибо вам да. какие там вопросы извините можно спросить да. пожалуйста пожалуйста я не совсем еще до конца осведомлен с работой вуза именно как примерно происходит обучение и вот мне интересно какой вообще план обучения первый год. То есть что из себя представляет обучение в первый год? Егор, да? А вы, вы сейчас собираетесь поступать, да? Ну, скорее всего. Скорее всего, именно сейчас. Первый год обучения то же самое, что и второй, третий, четвертый. Значит, занятия в разных форматах, лекции, семинары, иностранные языки, ну, согласно учебному плану. А вот я дам слово. Кто-нибудь кто готов сказать что такое первый год в институте? Вот Ирина, я вас вижу на экране. Можете ответить на этот вопрос, что такое первый год обучения в институте? Первый год это, наверное, адаптационное время, когда, с одной стороны, очень тяжело как-то выходить из своей зоны комфорта. А с другой стороны, очень интересно, потому что ты начинаешь именно получать те знания, за которыми ты пришел. И это не как в школе, где тебе что-то со всех сторон дают то, что тебе и не интересно совсем, но тебе это надо знать. А тут больше дают каких-то знаний, которые пригодятся на практике и развивают всесторонние, поэтому вот самому интересно в этом всем развиваться. Сложно учиться, или скажите, на первом курсе? Моментами, да, во время сессии, да, потому что непривычно, потому что еще вот это, наверное, у нас то, что у нас то на дистант, то очно, и вот это вот постоянные нервы, то, что так и так, да, а так вообще интересно, больше интересно, чем сложно, потому что если учиться весь семестр, и заниматься по предметам, то и сдавать намного легче. Просто начинается стресс, что вот все время кажется, что что-то не до конца выучил. А... Вы именно не портите картину. Надо говорить, что учиться сложно. А, да, вообще непонятно. Спасибо. ребят, кто-нибудь добавит еще что-нибудь про первый курс? про Наверное, я бы мог со стороны управления персоналом а, международный менеджмент – это все-таки более общее направление, более всесторонне обхватывающее, у нас же специфика а, даже более практикоориентированная, поэтому у нас начались практически предметы с первого курса, то есть у нас с основы управления персоналом, а, вот прошли в этом семестре, очень классный преподаватель, прекрасный предмет, а, то есть здесь кроме общих знаний, которые ну, получают в да, Кроме адаптационного периода с общими знаниями, есть и практика, которая ну, на серьез... серьезным языком рассказывает о серьезной профессии. Но про учиться сложно или нет, я бы сказал так, если ты учишься, не сложно, если не учишься, сложно. Но если стабильно учиться, иметь четкую систему в обучении, то все вполне себе решаемо и достигаемо. Вот, Кирилл, спасибо. Вот вы мальчик. Вы учитесь на управлении человеческими ресурсами в международном бизнесе. Вы не пожалели о своем выборе? Да, нет, абсолютно. То есть вы все правильно сделали. Вы понимаете, да, что такое управление да. ресурсами да. сегодня, как это важно, как это нужно, как это интересно. Спасибо. Спасибо большое, Егор. Ой, спасибо Егор, спасибо. спасибо, Кирилл. Спасибо, Егор. Так, еще, пожалуйста, вопросы. Я Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста, Наталья, да? да? Да, можно задать, вот у вас написано, что по окончании четвертого курса студенты уже готовы сдать экзамен CFA и, и Financial Risk Manager. То есть я вот хотела узнать, то есть уровень вашего обучения позволяет, то есть если, например, хорошо учиться именно по вашей программе. Вы есть, говорите кстати, по финансовой, по... Да. По финансовому треку? Да, да. Пока ничего про это не могу сказать. Это относительно... Это просто новое совершенно направление, которое стартует в этом году. Но что получится, надеюсь, что, наверное, может быть, что-то получится. Пока опыта такого нет. Понятно, понятно. Потому что это, на самом деле, достаточно серьезные экзамены, то есть серьезные сертификаты. И вот просто такое как бы амбициозно, да, такое заявление. Ну, вот сейчас первый год будет набор на вот эту самую на этот трек. вот я как раз вот и думаю вот сына, то есть выдержит ли он, ну то есть вот такую планку, потому что я сама финансовый аналитик и как бы работаю в этой отрасли и знаю, насколько это серьезно. И вот, то есть он сам хочет на HR поступать, но... Скоро идет себе на HR, понимаете? Да, но на самом деле вот, вот это новое направление, оно настолько вот для меня лично, вот, то есть сулит большие перспективы для ребенка, но ему это пока еще сложно понять, ему 16 лет, и он еще, может быть, не достаточно у него кругозор, да, чтобы определиться в будущем, что ему понадобится. И вот поэтому хотела просто... Уровень, то есть сложности планируемой обучения вот по этому направлению. Понимаете, еще раз, вот я ничего не могу по этому поводу сказать, потому что программа только запускается, и более-то она запускается, в общем, так сказать, на наших ресурсах, на старых ресурсах, где планируется, так сказать, добавлять дисциплину финансового цикла, но еще раз говорю, это абсолютно дебют программы. А если ребенок хочет на HR, не, держи, не, не сдерживайте его порывка. Вот, понимаете, у нас с коллегами в этом вопросе есть, такая ведется ну, продуктивная, но дискуссия, понимаете. Я за то, что мы не, не знаем, что будет завтра. Мы не знаем, какие профессии придут, какие профессии уйдут и так далее. И Главное подготовить человека, который обладает мозгами, который соображает, какие инструменты в какой сфере использовать. И для наших выпускников, вот для моих выпускников, выпускников международного менеджмента, для HR направления, характерно то, что они с легкостью меняют одну сферу на другую сферу. То есть они, скажем так, из, из менеджмента они уходят легко в HR, за HR они идут в финансы, между прочим. Идут в банки работать, если это кому-то интересно. Вот смысл того, что у нас много дисциплин в учебном плане, еще раз связано как раз с тем, что мы даем как бы ключики ко всем дверям. Не все двери подходят, одним подходят одни двери, другим подходят другие двери. Вот этим ключиком открывается дверь, а дальше человек будет уже учиться сам тому, что ему реально интересно. Понятно. Вот такая позиция. Понятно, есть, на какой-то один узкий аспект, мне кажется, что это неправильно. Потому что жизнь меняется, аспекты меняются, вкусы меняются, интересы меняются, социальные заказы меняются. Понимаете? Спасибо. Да, спасибо вам. Так. Еще, ребятки. Ой, Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Владислава. Я абитуриент этого года. Очень хотелось бы у вас обучаться на вашем направлении, на управлении, управлении человеческими ресурсами. И вообще, я поступаю по результатам Олимпиад, и хотелось бы поинтересоваться, может ли быть такая ситуация, что, допустим, слишком много олимпиадников придет к вам на факультет, и места просто не хватит? Победитель Олимпиады чувствует себя хорошо и уверенно. Значит, ну, есть такая вероятность, Значит, если будет, вы победитель какой Олимпиады? Ну, значит, у меня две Олимпиады, они третьего уровня, поэтому я переживаю, что придет слишком много олимпиадников, допустим, победителей первого уровня или второго. Mm -hmm. Ну, следите за этой табличкой, которая будет опубликована, которая будет, значит, все время вестись, которая идет в центральной mm -hmm. комиссии. Будете смотреть на свои места. Ну, в принципе, по практике, значит, если... Один-два человека вот заказываются с Олимпиадой и не помещаются уже в эту самую квоту, то существует такой формат, как грантовое обучение, как-то оно каким-то хитрым образом оформляется. Но, в общем, для ограниченного количества поступающих, вот таких вот олимпиадников и отличников, которым не хватает места на бюджете, в квоте и так далее, предусмотрены некоторые, так сказать, бонусы, некие преференции. Вот вы же ЕГЭ-то сдаете тоже, правильно, несмотря на свое Да, естественно. Ну, вот у нас есть такая опция, что значит там, где сколько-то плюс, то есть там дается вот очень хорошая скидка на... до, первой, до первой двойки. Mm -hmm. Хорошо, спасибо. Смотрите, пожалуйста, на сайте, там все это у нас написано. Я даже вот не помню все в деталях. Это вам важнее, чем мне. Вы хорошо? Договорились? Хорошо, спасибо. А еще вот такой вопросик, тоже технически скорее. А, допустим, да, в этом году, я понимаю, обучение будет, о нет, поступление будет осуществляться онлайн, но нужно ли вообще тогда оригинал приносить? И если да, то когда? Это Наталья Эдуардовна. Нет, в этом году оригинал не обязателен. А, извините, а мы говорим о бюджете или о... Я надеюсь, что о ну, вот, В этом году, вот кстати, это тоже отражено в, это, в правилах приема, оригинал не требуется. Угу, хорошо, спасибо. Так как онлайн да, подача, оригинал не требуется. Угу. Угу. Акаш, вот там хороший вопрос. При поступлении будет учитываться участие в общественной жизни, участие в общественном совете, при по правам ребенка? Вот что-то из портфолио, какие-то баллы добавляются? А, вы имеете в виду официальное или да. это как-то <смех> на скидку? Нет, только, только золотая медаль и золотой значок ГТО дают дополнительные баллы. Это здесь, наверное, вопрос был от факультета, от факультета для того, чтобы, может быть, какую-то там минимальную скидку. Привилегии для абитуриентов, которые учились в лицее. Ну, скидка, да? Там какая ну, скидка там тоже, ведь каждый год лицеи издают приказ, куда включает, печатает рейтинг лицеистов. И до какого-то определенного балла. Кому 20%, кому 30%, кому 40%, кому 50%. И так до 8%. Кому ничего. Да, кому ничего. Это в зависимости от вашего выпускного, наверное, какого-то балла. Я не знаю, как там учитывается. И скидка вот лицевистам, она в отличие от других скидок, скидок дается на все 4 года, но опять-таки до первой тройки, тройки, не двойки, и до первого незачета, и эта скидка суммируется вместе с другими вашими какими-то заслугами, в отличие от других скидок. Скидки вообще не суммируются, выбирается больше, а скидка на лице, дающ, это, даваемая лицеем, она, это тоже положение все размещено на сайте, все в нормативных документах, на сайте академии в разделе Приемная комиссия. Угу. Вот, а я, значит, сейчас у меня на экране я вижу Эву. Я хотела бы попросить, чтобы Эва рассказала несколько слов о общественной активности наших студентов. Маленькую такую дам преамбулу, о том, что в этом году меня Эва впечатлила своим проектом, который она реализовала со школьниками вместе с Лизой Петровой, вместе с Лизой, да? Да, с Лизой. еще там была команда большая, которая также помогала. Которая также помогала. То есть вот Я хочу сказать всем нашим уважаемым гостям, что я была приглашена на. Презентацию уже результатов осуществленного проекта. То есть я про это толком ничего не знал. Вот результат самоорганизации наших студентов, Эва, ее компании. это только второй курс. Вот расскажите, пожалуйста, а... Что, Ну, вообще, вот в нескольких словах так вот вообще, побрясуйте, пожалуйста да сначала расскажу наверное про проект который вообще в принципе проходил это проект который был направлен на абитуриентов, соответственно нашего факультета то есть 10 школьники которые обучаются сейчас десятом, ну закончили получать 10 11 класс и мы их знакомились с нашим институтом в принципе давали какие-то основы например в тех направлениях в которые бы они обучались также просто рассказывали про студенческую жизнь и почему например вот лично я там выбрала ибо и все остальные также наши студенты почему нам тут нравится и мы действительно гордимся тем что здесь учились вот это была такая трехнедельная программа где абитуриенты приходили у нас был совмещенный формат к сожалению не все встречи получилось провести в очном формате но тем не менее они также были то есть школьники-абитуриенты приходили, соответственно, к нам в Академию, защищали также свои проекты, которые они разрабатывали по теме бизнес-процессов. В принципе, эти проекты даже вот на первом курсе мы также разрабатываем, а они уже попробовали начать хотя бы… И, сперва, степ, но вы, вы — их чему-то даже учили, Нахайна? А, — У нас были и бизнес-планирование основы, и конфликтология. Также а, к нам приходила еще выпускница ИБДА также рассказывала, что она закончила, где сейчас работает. В принципе, кроме этого, были также, естественно, командные работы, потому что это действительно неотъемлемая часть, в принципе, обучения в ВБД. И нам как бы важно дать понять абитуриентам, чем примерно мы будем заниматься действительно и на первом курсе, и так до конца года. Вот, поэтому... Большая часть — это именно командная работа с нашими студентами, где мы их вовлекали уже в процессы, в которых сами, сами находимся во время нашего обучения. Ну вот, и, соответственно, по концу этого проекта была защита бизнес-проектов. Кто-то там собирался открыть кафе, кто-то разработал бот в Телеграме. Кроме этого, один из проектов даже реализуется до сих пор, то есть этот проект, который ну, защитился успешно и дальше продолжает жить, вот, поэтому действительно очень хорошие плоды получились работы, очень довольны теми результатами, которые мы получили, и надеюсь, что действительно даже поддерживаемая связь с теми абитуриентами, которые были у нас, ну, получается, на проекте, и которые собираются поступать, вот, поэтому действительно довольны результатами. Вот, Эва, тут вопрос вам. Где можно ознакомиться с проектом, о котором вы говорите? А, да, там вот как раз уже скинули ссылку на группу ВКонтакте, поэтому там есть большая часть информации. Там также есть контакты на мою страницу ВКонтакте. Можно будет написать мне, соответственно, и задать дополнительные какие-то вопросы. Вот это, вот это, кстати, очень хороший вариант. Так. Хороший вариант, когда студенты вам предлагают свои контакты. Потому что вы там можете узнать всю, всю правду и окончательную правду, и только правду. Потому что, на самом деле, я даже вот не знала, кто сегодня придет из ребят. Я попросила э, свежего избранного председателя студенческого совета Ани Курулева. Надеюсь, она в какой-то момент появится на экране. Она сейчас находится за рубежами нашей Родины по обменной программе. Она, может быть, тоже несколько слов об этом скажет. Вот Не знаю, никто кто, не знала, кто будет, что будет говорить, Мы ни о чем не договаривались. В рабочем формате все это проходит. Спасибо большое, Эва. А вот раз уж я заговорила, понимаете, о зарубежных программах, я видела Толю Гребенюка. Толя? Да, здесь. Э, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте. Ты какой-то загорелый там прям. А я уехал на юг. На юга поехал загорать. Вот. У меня закончилась юга, учеба. Вот. тут. На юга какие ты поехал? Это, а, а, в Италию. Вот. Нахальный такой. Мы тут сидим в карантине, понимаете, а он в Италию поехал отдыхать. Ну, рассказывайте, когда шли до жизни такой. Только да. не очень долго. Да, такой. Да, конечно, это я знаю. У нас в Италии существует широкий спектр образовательных программ, международных, обменных программ с многими странами и вузами почти по всему миру. Европа, Великобритания, Швейцария, Франция, Германия, топовые вузы. То есть в любом случае вы не прогадаете, в какой бы вуз вы ни пошли. Я, например, выбрал Швейцарию по многим причинам. Могу об этом рассказывать бесконечно долго, чем я сейчас заниматься не буду. Вот. Да, а, долго не надо. Да. Самое главное. Самое главное. Процесс достаточно несложный. Все, что от вас требуется, это ваша мотивация и заинтересованность в этом деле. Подменная программа представляет собой полугодовую Программу обмена за рубежом примерно 4-6 месяцев заварируется от вуза партнеры Я обучаюсь в Швейцарии, вот. образование интересное, но сейчас в дистанции, то есть сложно сказать об уровне, не могу сказать, но ну, если честно сказать, разницы особой между ИБДА и супер крутым европейским образованием, как любят у нас говорить, я не нашел, Мне, я скучаю по ИБДА, вот. это правда. Вот. Это хорошо, да. Я бы хотел услышать именно от наших гостей какие-то вопросы про обменные программы. Что именно вам интересно, потому что это очень интересный ключевой параметр в выборе ВУЗа. И ваши дети с этим столкнутся, или вы столкнетесь, смотря кто здесь есть. Да. Пожалуйста, задайте вопрос. Давайте я задам вопрос. Задавайте, задавайте. Я слышу, да, пожалуйста. Добрый вечер. Меня интересует вопрос не только про программы, которые предоставляет э, сам Ранхикс, а еще и про какие-то второстепенные программы. Если находить э, программы, которые не относятся к Ранхиксу напрямую, э, предоставляется ли какой-то индивидуальный учебный план, или нужно брать э, академ, что-то вроде того, или как это вообще может происходить? — Интересный вопрос. От программы, есть, как мне кажется, если это какая-то внешняя образовательная среда, то, скорее всего, академ. Но я знаю некоторые примеры, когда люди берут академ, уходят, учатся или в армию, или учатся и возвращаются. Вот но армия — это другой пример. Вот. Кто-то, может быть, из деканата ответит. — Вы знаете, у нас такой практики совмещения нашей программы с какой-то еще, в общем, не было, на самом деле. У нас достаточно насыщенный учебный план Возможность получить какие-то дополнительные образовательные э, предметы дает наша обменная программа, наши заграничные связи. Действительно огромная сеть. смотрите на сайте, там около 90 партнеров у нас есть. А, да, это новая такая тенденция. Об этом говорят, что студент может и то, и другое, и пятое, и десятое. Наши студенты в этом, наверное, не очень нуждаются, потому что достаточно широкий спектр возможностей предоставляет наша учебная программа. То есть прецедентов таких, чтобы учились у нас и еще где-то, пока не было. Таня, я ответила на ваш вопрос? Да, хорошо, спасибо большое. На самом деле, пока вот то, о чем вы говорите, это все такие перспективные вещи. Они говорят в таком ключе, в проектном, понимаете. Президент об этом говорит, вот надо, чтобы было так, а там посмотрим, как пойдет, понимаете. Слишком много уже мы прошли через всякие реформационные этапы, и жизнь показывает, что лучше, так сказать, классической схемы пока еще никто ничего не придумал, понимаете. Да, тогда можно я еще задам вопрос, который не относится к программу? Если поступление тоже идет через Олимпиады, вы, я так понимаю, что можно подать только на одну программу, верно? Наталья Торнов, это я не знаю. А где тогда можно уточнить? Наталья Торновна, микрофон включите. Извините, я отвлеклась, отвечаю на вопросы. Повторите, пожалуйста. Вопрос. То есть, если по Олимпиаде, он на одну программу может поступать или на несколько документов подавать? Нет, подо, нет, Олимпиада на одну. На одну программу. Хорошо, тогда... Ну, а вообще, вот то, что касается, конечно же, поступления на бюджет, вам лучше консультироваться с центральной приемной комиссией, потому что приемные подкомиссии, под вот в частности, ИБДА, мы занимаемся только приемом на договор. Да, конечно же, потом, после того, как вы поступаете, мы получаем списки, получаем личные дела, мы уже работаем. А так вот такие вот вопросы, конечно, лучше со специалистами из Центральной приемной комиссии. Потому что Центральная приемная комиссия, она ближе к законодательным инициативам, там разным, и они лучше владеют, конечно, в этом смысле вопросом. Мы получаем от них только инструкции. Мы бюджетным набором сами не занимаемся. То есть вы, подавая на бюджетное место, вы общаетесь с Центральной приемной комиссией. Таня, понятно? А, все, спасибо большое. Да, завтрашнего дня начинают работу. И она, и мы. Все центральные и приемные подкомиссии с завтрашнего дня начинают работу. Мы уже принимаем, ну да, заявление будем. Вот я вижу вопрос, приезжают ли к нам студенты из вузов партнеров? Вот не Невранхикс, давайте так, и БДА. В БДА, да, конечно, приезжают, потому что, значит, на третьем и четвертом курсе у нас преподавание ведется на английском языке для тех, кто тянет, кто не тянет, у них остается возможность учиться по-русски. И для того, чтобы мы могли равноправно и полноценно участвовать в обедных программах, естественно, мы принимаем зарубежных студентов у себя. Даже в режиме онлайн-обучения у нас сидели ребята угу. за экранами компьютеров, а мы вели даже когда мы учились, так сказать, в нормальном режиме, настраивается аппаратура, и те, кто сидят за границами нашей Родины, они имеют возможность участвовать в нашем учебном процессе. Да, конечно, поступают. В смысле, приезжают студенты, да? Приезжают или подключаются. А, Ирина Владимировна, здесь даже больше скажу... А... Так совпало, что мы сейчас с Настей Смирновой как раз вернулись, что называется, с прогулки. Мы, можно сказать, так, грубо говоря, выгуливали немок сейчас, которые учатся. Показывали им на Коломенское. Так что учатся, учатся. И как они выгулились? Прекрасно, все им очень сильно понравилось. В восторге. В восторге. Ну, хорошо, замечательно. А тоже им нравится, мы уже спросили. Да. Да. Ну, мы, то, что мы лучше немцев учим, это однозначно. Ну, это уж ну, так, так это понятно. Вот, по-моему, у нас Аня Куролева в Германии сейчас находится. Ее там тоже кто-то выгуливает, Аня. Да. Да. Хочу что правда, на самом деле были очень большие ожидания от обменных программ, очень классный международный опыт, именно опыт обмена, но, как сказал уже Толя, особой разницы не видишь, мне вообще кажется, что в России учиться сложнее, чем здесь, и, ну, правда, в России учат лучше, чем в Германии. Но именно если хотите получить какие-то эмоции, именно повысить как-то, прокачать свои языковые навыки, то, безусловно, обменные программы – это очень здорово. Вот. Только вот, как я уже говорила, наверное, все-таки лучше рассмотреть вузы-партнеры и понять, что действительно хочешь, что действительно нужно. Аня, еще раз вас лично, ну, как лично, глядя глаза в глаза, поздравляю вас с вашим... Избранием на высокую позицию председателя студенческого совета, то она ухитрилась баллотироваться, не приходя в сознание, <связывая> не приезжая в Россию. Ну, когда возвращайтесь-то в августе. Да, ну вот свои издержки, потому что вот наши студенты до августа все-таки будут на относительной свободе, а они там учиться придется по немецким правилам. Ну вот, я закрывала параллельно две сессии и в России, и вот, получается, в Германии сейчас закрываю. И вот хочу сказать то, что, правда, с этим вообще, я говорю, учиться несложно, и нужно ехать, обмениваться опытом. Да, определенно. Езжайте, да. эта возможность выпадает раз в жизни. Да, еще очень здорово, если вы с друзьями поедете, вот, мы вот часто встречаемся с Толей, с Ариной, с нашей одногруппницей, вместе вот в Испанию поедем скоро, и очень здорово. Слушайте, а, а вами немцы там занимаются, как наши немцы идут? Занимаются, да, занимаются. Мы, мы встречались, мы знакомились с немцами, изучали Берлин, знаете, как... В чем вообще смысл бизнес-образования, как Ирина Владимировна уже заметила, это многогранность и междисциплинарность. И мы, как студенты по обмену, приехав, ну я в Швейцарию приехал, но потом еще к девочкам, мы изучили город со всех сторон. То есть культурные аспекты были изучены не только со стороны каких-то туристов, которые ходят там, ну, Брандербургские ворота, Бандерстаг, все здорово, достопримечательности посмотрели и домой. Нет, девочки молодцы, они прям и квартира, и теперь знают, там, начиная от того, как платить газ, и заканчивая там, где интересные места для прогулок есть. Вот. То есть это, надеюсь, эта многогранность вам поможет в вашем бизнесе, Толя. Да. Как, как за газ платить, как квартиру А Это, это говорит о кругозоре. То есть, ну, ну, да, а, Аня, Лера, Арина, они теперь как, не знаю, как немцы настоящие. Вот. Понятно. Ну, корней только не теряйте я только одно хочу сказать что вот у нас среди наших выпускников очень многие работают за рубежом но вы знаете прямой связи между обучением за рубежом и работы за рубежом нету я сказал даже что есть обратно пропорциональная зависимость те кто получился за рубежом они не стремятся работать за рубежом вот такая есть зависимость Почему-то. Может быть, потому что за границей теряет вот свои, так сказать, таинственные очертания, когда понимаешь вообще всю прозу жизни, кажется, что на родине лучше. А те, кто этого не понюхал, опыта вовремя, да, они потом набивают все шишки, когда рвутся работать за границу. Кстати, наши оказываются за рубежом ну, в качестве работников, да, начиная работать в каких-то российских корпорациях, а потом уже их командируют куда-то. Среди наших вот есть несколько человек, которые курируют разные бренды, разные направления вот по Восточной Европе в целом. Вот это прям очень круто. Да. Так, ну вот еще, пожалуйста, господа, какие будут вопросы? Добрый вечер. Вопросик один по двойному диплому, если можно. Пожалуйста. Какие у вас программы и как это реализуется в Академии? Ну вот не Академия, Институтом бизнеса, делового администрирования. Программа двойного диплома у нас, по-моему, 6 программ именно с двойным дипломом. Программа двойной диплом вот обменная программы отличается тем, что она платная. Студенты по обменным программам не платят за свое обучение, потому что мы отрабатываем, принимая зарубежных студентов. У нас такой бартер такой происходит. А двойной диплом, понимаете, вы... Мы даем, кажется, со своей стороны какую-то скидку, но человек уезжает на, на год, полтора-два, э, и получает по окончании два диплома. Собственно, это называется двойной диплом. Почему так? Двойной диплом. Обменная программа дает только, так сказать, строчку в резюме, дополнительные м, дисциплины в транскрипте, ну и, разумеется опыт, разумеется, опыт. Двойной диплом в этом смысле более, ну что ли, правовым образом э, оформленная программа. В том смысле, что есть документ о, так сказать, завершении этой программы. Ну и диплом зарубежного ВУЗа дает право, естественно, на трудоустройство за рубежом. а конкретно с какими, с какими университетами, пожалуйста, посмотрите на сайте. У нас действительно очень много этих программ, я в голове их уже можно еще уточнение небольшое? Да, да, да. Когда студент уезжает в ВУЗ-партнер, ну, например, по двойной программе, угу. как происходит сдача ну, тех предметов, которые предусмотрены в российском дипломе? То есть здесь получается несостыковка какая-то или как бы вот как это решается вопрос? Ну, во-первых, программа на самом деле формируются, не отходя, не отъезжая еще из России. Понимаете? Человек понимает, какие он дисциплины берет за рубежом и по возможности смотрит, чтобы э, это были совпадающие дисциплины. То есть, если это не совпадающая дисциплина, а имеет смысл брать дисциплины, которых у нас нет, э, то мы смотрим, у нас есть специальные комиссии, которые э, как она называется, академическая какая-то комиссия, у нас есть, как, как называется переводная комиссия наша, переводная комиссия. Аттестационные. аттестационная комиссия, да, которая рассматривает дисциплину на предмет совпадения детоксических единиц. И какие дисциплины мы засчитываем. Какие-то засчитываем, но какие-то дисциплины приходится сдавать дополнительно. Это так. Хотя даже сказать так, что вот обменная программа сейчас более популярны, потому что на два-полтора года уезжать это сложнее и в смысле дороже, и в смысле того, что отрываешься от, так сказать, динамичной жизни, происходящей здесь. Хотя бывают мотивы, которые заставляют людей получать двойной диплом, если бизнес где-то там, в рубежаме, так сказать, находится, и тогда это, безусловно, имеет смысл. Но обменные программы они более динамичны, что ли, понимаете. Некоторые ухитряются поехать не на одну, а на две учебных, а на две обменных программы. Такие отличники есть, которые успевают и то и другое. Сергей ответил на ваш вопрос? Нет? Да, большое спасибо. Угу. Спасибо. Можно ли Ирина Вановна? Можно ли перевестись к нам из другого вуза после первого курса, после РУДН? В зависимости от того, с какой программы вы будете к нам переводиться значит, надо к нам обращаться, показывать выписку из зачетной книжки. У нас тоже есть переводная комиссия, которая оценивает степень, так сказать, расхождения этих программ. И в случае, если не больше, по-моему, шести или пяти дисциплин, как Ирина Ивановна? Нет, конечно, не шести. Разница должна не превышать пятнадцати зачетных единиц в принципе, но это достаточно много, поскольку в семестр обычно осваивается 30, да? 30 там или чуть больше. Если вы добавляете еще 15, это будет, конечно, очень большая нагрузка на студента. Но для того, чтобы перевестись, нужно находиться в статусе студента, не быть отчисленным, не быть в академическом отпуске, предоставить справку об обучении, с перечнем дисциплин, кредитами, оценками. И эта справка должна быть действительной на момент подачи заявления. То есть она должна быть актуальной, не старой. И человек при этом должен быть студентом. То есть перевод – это перевод студента вот из одного места в другое место. Сейчас нет такой нормы, когда можно было быть зачисленным на какой-то курс, не первый, да? Такое было раньше, а сейчас это отсутствует. Поэтому перевод только при хорошей успеваемости, статуса студента и не, разница в учебных планах, не превышающий 15 зачетных единиц. Ответила? Да, ну, если вы хотите еще переводиться, то наверное, после первого курса, потому что вероятность тогда... Очень хуже, конечно. конечно. Да, чем дальше, тем сложнее. Так, спасибо, Ирина Ивановна. Еще, уважаемый гости наши. Вопросы исчерпаны? Ну, поговорите, мои дорогие студенты. Вот я вижу, что Оля Артамонова там у нас тоже есть. Оля, вы в курсе, да, что перенесли праздного дня рождения института на сентябрь? Вам сказали уже? Да, нам уже сообщили. Вот, мы с грустью к этому относимся, потому что студенты готовили интересную программу для этого мероприятия, но теперь кураж, главное, не пропал. Ну, расскажите о своих впечатлениях по подготовке к этому дню рождения, Оля. Или о чем хотите, Тату, то расскажите? Ну, вообще, если говорить про мероприятия, они у нас проходят, они очень яркие, и несмотря на то, что сейчас у нас идет сессия, у нас вот 25-го будет последний экзамен, мы все равно с радостью собрали команду и готовили, готовились к мероприятию. Потому что в целом вся неучебная, которая у нас есть, она очень интересная, и этим хочется заниматься. Вот. Я не знаю, просто, может, какие-то конкретные вопросы я есть? Вопросов нет. Когда я скажу, давайте я скажу. Я скажу вот что. Что такое хороший ВУЗ? Что такое хороший институт? Что такое хорошая программа? Это, это хорошие студенты и хорошие преподаватели. Вот одно от другого зависит. Потому что если студенты плохие, то даже хорошие преподаватели вынуждены будут адаптировать свои хорошие курсы под этих плохих студентов. И наоборот, хорошие студенты не потерпят плохих преподавателей, вот студенты адаптироваться под преподавателей не будут. И в этом смысле, значит, наша задача в том, чтобы у нас были хорошие студенты, они к нам и приходят, и год от года, понимаете, получается, что они краше и краше, лучше и лучше, понимаете. Вот. Ну, а что касается преподавателей, ну как, как вам преподаватели? Расскажите, Оля, нравятся вам ваши преподаватели? Да, на самом деле я была удивлена, когда начала обучение, слушаю периодически, что ребята из других университетов рассказывают, а у нас преподаватели действительно, что вот наверное самое прекрасное в них то, что они все практики по большей части, и то есть когда мы приходим на пары, мы всегда можем, мы всегда понимаем, чем нам это пригодится. Мы видим на их примере многие вещи. Про язык расскажите. Вот, языка много, то есть надо быть морально готовым к тому, что подготовка языковая действительно как вот у нас заявляется на уровне лингвистического вуза, мне кажется, это действительно так. Мы очень много занимаемся языком и даже бытует мнение, что на ИВДА все говорят на английском, и иногда начинаешь уже даже немножко забывать родной язык, потому что очень много языка, но это интересно, это здорово. И э, с первого же курса есть возможность э, заниматься языком э, по своему направлению, то есть э, у нас есть отдельно э, общий английский и бизнес направление английского. Ну вот насчет того, что все преподаватели практики это может, может быть перебор. Ну, потому, ну, что, разные да, преподаватели. Другое дело, что все они, так сказать, в тренде и все на так сказать, руку держат на пульсе всех изменений, понимаете. ну, Многие, да, это, конечно, многие преподаватели совмещают работу у нас и какую-то практическую бизнес-деятельность. Деятель, Особенно вот я люблю, мне нравится, и мы делаем на это определенную ставку, на то, что ведь вот наши первые выпускники, они уже перешагнули 40 рубеж, 40-летний рубеж. Вот когда нам нужны преподаватели, чтобы они были одновременно и предметниками, чтобы им было, то есть предметникам, чтобы они знали то, о чем они говорят, чтобы они хорошо общались, умели общаться, донести то, что они знают до аудитории. И плюс еще владели английским языком. Вот поверьте, сочетание этих трех параметров чрезвычайно редко. И где искать таких? И вот оказывается, что вот кладезем таких... Кадров оказываются наши выпускники, которых обнаруживается склонность к педагогической деятельности, и они с удовольствием приходят, и я, то есть, еще не всех пускаю, потому что, говорит, что бы, Ирина вас почитать? я говорю, ну, какое у вас будет уникальное ценностное предложение, ну, что скажете, то сделано. Нет, что скажется, то сделано. нет, когда вот уже наболело, когда уже человек просто вот лопается от того опыта, который он набрал, ему хочется нести этот опыт, понимаете, вот таких вот мы запускаем в аудиторию, как правило, они оказываются блестящими, и студенты их любят больше, чем нас, больше, чем старую гвардию. Это так. Ну вот чего, мы уже обо многом поговорили. А, кто-нибудь у нас работает? Здесь есть работающие ребята? Во-первых, значит, у очное отделение. что счет того, что как совмещать работу и учебу, то есть есть, ребят, из вас? Из тех, да, уже? есть. Расскажи, пожалуйста, как, Кирилл? А, ну, работать я недавно начал. Получается, сейчас я работаю проектным рекрутером. А, к слову, ой, бы да, как казалось, знают неожиданно. Причем в компании достаточно молодой знают и знают с хорошей стороны. А, okay. Что ChangeLange? Это большая компания, ну, она занимается по сути очень разносторонним спектр услуг, но в основном это соединение крупных работодателей с молодыми выпускниками, либо с действующими студентами. Uh -huh. а, Работать можно, просто если ты, опять же, умеешь учиться, умеешь учиться эффективно и распределять свое время, поэтому, к слову говоря, ну, честно говоря, этому учат у нас, а, то все возможно, работать можно, совмещать можно. Вот, хотя я, надо сказать, я долгое время была противником совмещения. Я люблю совмещать, кстати. Что -что? Кто о чем сказал сейчас? Алина? Долго была противником совмещения, а потом поняла, что те, кто хорошо, вот Кирилл Сашансприлдев, кто, кто умеет управлять собой, он у него получается и учиться хорошо, и, и работать. Тем более, что сейчас условия работы, предполагающие в том числе неполный рабочий день и дистанционный формат, да, вот это как раз открывает для студентов возможности совмещать работу и учебу. Кто хорошо учится, тот хорошо и работает. Вот что я могу сказать. Да, могу еще добавить тоже Давай. про работу. Очень интересный вопрос, правда, про работу. Потому что вот в моем, на моем примере я из Батайска, маленький город. Там как бы сложно с деньгами когда-то возиться. Поступил вот в Москву, и с первого курса надо было искать какую-то работу. Вот По опыту, но с первого курса работаю. Сначала это было... Удаленная работа SEO-оптимизатор, но это типа IT, там такое администрирование. А вот и Кирилл сейчас сказал, очень классная тема, это IT-рекрутинг. Вот в феврале до обменной программы очень мне повезло. Я пошел на стажировку в HR Prime, это рекрутинговое агентство есть. И там, кстати, работают выпускники ИБДА, бизнес-визионного администрирования. Вот. А Что сейчас... бы об... кто там? Там вся гвардия, Ирина Владимировна, там и Артем Долгунов, и Кирилл Цветков, и половина Ронхикс сидит, Чингар Илья, это и ПНБ, там очень много людей. И даже Миша Михаил Волобуев, может, вы такого знаете. Да, как же. Вот, да. Сейчас эта роль Лида занимает. Вот. Я работаю удаленно, и сейчас как бы совмещать это все намного проще, потому что удаленный формат, хотя в начале февраля ходил в офис. И... Вполне нравится удаленная работа. Не знаю, чем я буду заниматься, когда приеду в августе. Наверное, в августе покажу в офис, а потом будет какой-то гибрид с совмещением. Но если кого-то интересует вопрос совмещения, я вот мое мнение, это очень классно, круто. Почему? Во-первых, вы развиваете нетворк, вы набираетесь опыта, и уже на третьем-четвертом курсе, если вы работали на первом-втором, у вас уже есть какой-то потенциал на взлет, в, на развитие в зарплатном плане, в нетворке, и вы можете выходить на роли высокие, как мне кажется. Даже mm -hmm. вот, а я бы хотела... Можно я добавлю? Вот, так, вот, да. мне, спасибо большое, Анатолий. Мне очень нравится эта тема, когда значит, наши куда-то приходят, а наши уже там знают. Понимаете, уже есть такие и направления, и компании такие есть. Да, уже, значит, ИБДА имеет хороший бренд. Вот. И что важно? Важно вот, вот эта вот активность студенческая, проектные работы, которых вот выше крыши в ходе... Обучение, понимаете, все это создает такую систему связей, контактов и, не побоюсь этого слова, товарищества перерастающего в братство, с которым они потом идут до конца жизни. Потому что, поднимаясь на какую-то каждую следующую ступеньку, где искать соратников, оглянулись, свистнули, своих позвали, те своих позвали, и это хорошо. То есть наших становится больше. Вот мы такие маленькие. Мы маленькие, потому что по сравнению, скажем так, с, с образовательными монстрами, отдельно взятый институт, институт бизнеса, силового администрирования, тем более факультет, это, конечно, бутик, понимаете? Потому что у нас не тысячные наборы, у нас спокойные наборы, там по несколько десятков каждый год. И мы не теряем вот этой вот связи персональной со студентами. И я думаю, что студенты тоже это замечают, что какая-то есть индивидуализация. То есть никто даже... Не плачет по поводу индивидуальных треков образования, потому что э, вот общая стилистика, понимаете, нашего обучения, обучения на нашем факультете, она в нее вшит этот индивидуальный подход и уважение к личности студента и доброжелательность по отношению к студентам. Так, есть жалобы на до... отношение каната преподавателей к студентам? Жалобы есть? Жалоб нету. Жалоб нету, но ну, не только, так сказать, у тех, кто хорошо учится, у тех, кто среднее учится, у них тоже нет жалоб, несмотря на то, что мы как-то, как нам кажется, мы их так вот, трясом, держим в ежовых рукавицах. Жалоб, конечно, нет, потому что достоинство уважается, так сказать, с самого начала. Вот, и поэтому, и поэтому с нами плохо расстаются, в смысле не расстаются, не хотят расставаться, и мы дружим с нашими выпускниками. Аж с первыми выпускниками, теми самыми, которые перешагнули 40-летний рубеж уже, и которые готовы нести, вести нам своих детей уже скоро будут. Но еще не скоро. А почему же не скоро-то? Нет, не скоро. Ну не знаю, кто как успеет, кто как успеет. Ну, в общем, ну вот у меня, сколько, не знаю, у меня друзей в Фейсбуке, не знаю, ну порядка, наверное около тысячи моих друзей в Фейсбуке это мои выпускники дружим но дружим уже после того как они становятся выпускниками потому что дружба предполагает равноправие а пока вы от меня зависите это еще не дружба Дружба будет потом когда вы выйдете на самостоятельную орбиту вот я говорю действующим студентам которые меня зовут в друзья а я не откликаюсь вот я поясняю этот момент для тех кто так. ну что вопрос есть по военной кафедре отсрочка есть. Отсрочка есть. Диплом будет от РАМХИКС. Кафедры военной нет, а отсрочка есть. Отсрочка. Отстрочка. Отстрочка, Отстрочка тоже, да. Отстрочка. Кафедры нет. Не, не было никогда. Сейчас отношение к армии изменилось. Вот у нас есть случай, когда ребята уходят в академические для того, чтобы отслужить в армии, но это те, которые претендуют на какие-то государственные посты. Кстати, наши выпускники прошлых лет, когда вот служба в армии не была обязательным условием, многие пошли, не многие, не многие, но пошли, ребята, есть в государственных корпорациях, в государственных и, и в правительственных учреждениях работают. Может, это мне не очень нравится, но тем не менее. Это звучит гордо. Так, ну что, дорогие товарищи, если больше вопросов нет, то, наверное, мы будем сворачиваться. Я хочу еще раз сказать большое спасибо ребятам Оля, Толя, Кирилл, Алина, Аня, Эва, вот кого видела, кто выступил. Спасибо вам большое, спасибо, что, спасибо, что нашли возможность подключиться к нам сейчас в это горячее время, некоторые даже... Значит, прервали свой отдых в Италии, подключились к нам, да, это, значит, особо, особо ценно. Некоторые вообще не очень здоровы, тоже подключились к нам после прививок, которые они сделали или не сделали. Всем здоровья, всем успехов, а нашим гостям, нашим абитуриентам крепко подумать и сделать правильный выбор, потому что выбор образования, выбор, так сказать, учебного заведения это, ну, в очень большой степени выбор биографии. Согласны, дорогие студенты? Согласны, дорогие студенты? Согласны, дорогие коллеги? Согласны, дорогие коллеги? Ну все. Всем всего хорошего. До встречи. Ждем вас. Приходите. Приходите. И будем продолжать традицию соединения хороших студентов с хорошими преподавателями. С тем, чтобы студенты стали отличными, а преподаватели – тоже отличными и превосходными. Все, всех обнимаю, всем спасибо, хорошего вечера.